Сорт томата Красный Красавец. Этот сорт среднего срока созревания. Высота куста до полутора метров у меня был в открытом грунте. Сорт очень высокоурожайный, вкусный и красивый. Вот такие вот интересные плоды со штрихами, полосочками. Возле плечиков темно-фиолетовое пятно. Если сорт растет в тени, то фиолетового пятна... Почти нет, только остаются красные штрихи и фиолетового цвета меньше. А если растет на солнышке, то фиолетовые присутствует цвет больше. Плоды у этого сорта сочные, мясистые. Вес может достигать от 150 до 400 грамм. Очень вкусные на вкус, насыщенно сладкие. В разрезе плоды, как мы видим, многокамерные, очень сочные, мякоть красно-розового цвета. Эти плоды подходят для цельноплодного консервирования, для приготовления различных соусов, паст, для употребления в свежем виде. В общем, на что способна ваша фантазия. Плоды очень вкусные. Выращивайте этот сорт и получайте массу удовольствия. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры наших томатов и перцев.